Уважаемые коллеги, добрый день. Все ли меня слышат? Отзовитесь кто-нибудь. Слышно? Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Так, ну, времени у нас 18 часов. У нас 9 человек, поэтому, мы, наверное, приступим. Начинаем 12 заседание территориальной избирательной комиссии 41. Наше заседание является правомочным, в нем принимает участие 9 членов комиссии с правом решающего голоса, что является большинством от установленного числа членов комиссии. Предлагаю считать наше заседание открытым. Прежде чем приступить к утверждению повестки дня, хочу сообщить вам, что 16 июня принято постановление Законодательного собрания о назначении выборов депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга. 17 июня подписан указ Президента Российской Федерации о назначении выборов депутатов Государственной Думы. Насколько мне известно, 28 июня будут назначены выборы депутатов Муниципального совета Муниципального образования Авто. Также решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии номер 239 11 от 17 июня на нашу территориальную комиссию возложены полномочия окружной избирательной комиссии по избирательному округу номер 16 по выборам депутатов Законодательного собрания. Давайте приступим к утверждению повестки дня. Повестка дня включает в себя 9 вопросов. Была направлена вам для ознакомления заблаговременно. Никаких изменений не произошло. Имеется ли у членов комиссии иные предложения по повестке дня заседания? Так, предложение не поступает. В таком случае предлагаю проголосовать за повестку. Кто голосует за... Так, 8 голосов за... Голосов против нет, воздержавшихся нет. Решение принято единогласно. Переходим к рассмотрению первого вопроса повестки дня. О режиме работы территориальной избирательной комиссии номер 41, осуществляющей полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа номер 16, по выборам депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга седьмого го созыва. Проект решения был направлен вам заблаговременно. Предлагается внести небольшие изменения в части времени работы комиссии. Именно предусмотреть обеденный перерыв с 13 до 14. все -таки. Имеется ли у членов комиссии предложение по внесению изменений в предлагаемый проект? Не поступает. Предложение. Также имеется редакционная правка по всем ну, проговорим по всем решениям. Все-таки сайт комиссии в тексте решения заменить на сайт именно территориальной избирательной комиссии номер 41. В таком случае предлагаю проголосовать за утверждение проекта решения с учетом предложенной редакционной правки. Кто голосует за? Так, подождите, 8 голосов за, плюс у нас еще присоединился Дудин Николай. Ну, наверное, со следующего вопроса уже... Будем с ним голосовать Так, вот у нас уже 10 человек Так, переходим к рассмотрению второго вопроса повестки дня О количестве подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидатов При проведении выборов депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга 7-го созыва По одномандатному избирательному округу номер 16 Проект решения, соответствующие расчеты по количеству подписей Я вам сегодня направил заблаговременно Точно так же дедакционная правка относительно опубликовать на сайте именно Территориальной избирательной комиссии 41. Имеется ли у членов комиссии предложения иные по внесению изменений в предлагаемый проект? Иных предложений не поступило. В таком случае предлагаю проголосовать за утверждение проекта решения. Кто голосует за? Так, 10 голосов за. Решение принято единогласно. Переходим к рассмотрению третьего вопроса повестки дня. О количестве подписей избирателей, подлежащих проверке при проведении выборов депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга 7-го созыва по одномандатному избирательному округу номер 16. Предлагаемый для принятия проект был направлен вам заблаговременно для ознакомления, так же как и соответствующие расчеты. Ну и опять имеем в виду редакционную правку в части опубликовать на сайте именно территориальной избирательной комиссии 41. Имеется ли у членов комиссии иные предложения по внесению изменений в предлагаемый проект? Предложений не поступает. В таком случае предлагаю проголосовать за утверждение проекта решения. Кто голосует за? Так, 10 голосов за. Решение принято единогласно. Переходим к рассмотрению четвертого вопроса повестки дня. О рабочей группе по приему и проверке избирательных документов, представляемых кандидатами в территориальную избирательную комиссию 41, при осуществлении полномочий окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга 7 созыва по одномандатному избирательному округу номер 16. Предлагаемый для принятия проект также был направлен вам заблаговременно. В проекте предлагается утвердить положение рабочей группы по приемке документов и состав этой рабочей группы. Предлагаю внести небольшие изменения в проект решения, включить в состав рабочей группы дополнительно еще специалисты первой категории аппарата ТИК-41. Положение рабочей группы позволяет нам это сделать Также в разделе 1 Тут прорабатывали сегодня Хочется добавить пункт о том, что рабочая группа в своей деятельности Использует печать территориальной избирательной комиссии номер 41 Дабы далее по тексту не возникало двусмысленности Имеется ли у членов комиссии иные предложения по внесению изменений в предлагаемый проект? Иных предложений не поступает. В таком случае предлагаю проголосовать за утверждение проекта с учетом предложенных поправок. Кто голосует за? Так, 10 голосов за. Решение принято. Единогласно. Переходим к рассмотрению пятого вопроса повестки дня. Об открытии специальных избирательных счетов кандидатов, выдвинутых по одномандатному избирательному округу номер 16 по выборам депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва. Предлагаемый для принятия проект был направлен вам заблаговременно для ознакомления. В проекте предлагается уполномочить председателя ТИК подписывать разрешение на открытие специального избирательного счета и определить офис Сбербанка для открытия специальных избирательных счетов, офис по адресу Стачек, проспект, Дом 17. Имеется ли у членов комиссии иные предложения по внесению изменений в предлагаемый проект? Предложений не поступают. В таком случае предлагаю проголосовать за утверждение проекта решения. Кто голосует за? 10 голосов за. Решение принято единогласно. Переходим к рассмотрению шестого вопроса повестки дня. О контрольной ревизионной службе при территориальной избирательной комиссии 41, осуществляющей полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа номер 16 по выборам депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга 7 созыва. Предлагаемый для принятия проект был направлен вам заблаговременно для ознакомления. В проекте предлагается утвердить положение КРС и состав КРС. Предлагаю назначить руководителям КРС Олейникову Татьяну Яковлевну, включить в состав членов комиссии с правом решающего голоса Воронову Татьяну Викторовну и Николаю Вольгу Славу, а также специалистов аппарата комиссии, специалистов первой категории Ширяеву Юлию Александровну и главного бухгалтера комиссии Кузьмину Марину Игоревну. Имеются ли у членов комиссии иные предложения по внесению изменений в предлагаемый проект Предложение не поступает. Предлагаю проголосовать за утверждение проекта решения. Кто голосует за? 10 голосов за. Решение принято единогласно. Переходим к рассмотрению седьмого вопроса повестки дня. О графике работы членов, избирательной, членов территориальной избирательной комиссии 41 в период подготовки и проведения выборов депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по одномандатному избирательному округу номер 16. За период с 23 июня по, 17, по 15 июля 2021 года Путем предварительных согласований установлено, что Воронова Татьяна Викторовна имеет возможность выделить для работы в комиссии 2 дня Кубе Роман Александрович 3 дня Наумчик Юлия 2 дня Олейникова Татьяна Яковлевна 17 дней Николаева Ольга 3 дня Имеется ли у членов комиссии иные предложения, кто-то еще может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 Об использовании официального сайта территориальной избирательной комиссии номер 41 при подготовке и проведении выборов депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по одномандатному избирательному округу номер 16. Предлагаемый для принятия проект был направлен вам заблаговременно для ознакомления. Имеется ли у членов комиссии какие-либо предложения по внесению изменений в предлагаемый проект? Ну, думаю, тут изменений быть и не может. Предлагаю проголосовать за утверждение проекта решения. Кто голосует за? 10 голосов за. Решение принято единогласно. Переходим к рассмотрению девятого вопроса повестки дня, последнего. О группе контроля территориальной избирательной комиссии 41 за использованием территориального фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской Федерации выборы при проведении выборов 19 сентября 2021 года. Предлагаемый для принятия проект также был направлен вам заблаговременно для ознакомления. Предлагает составить группу контроля в том же составе, что и ранее утвержденный состав в межвыборный период Предлагаю проголосовать за утверждение проекта решения Кто голосует за? 10 голосов за Решение принято единогласно Таким образом, повестка дня исчерпана Заседание нашей комиссии объявляется закрытым С 25 числа мы начинаем прием документов от кандидатов Соответственно, ну, если ничего экстраординарного не случится, то в самые ближайшие дни у нас заседания не будет. Но если понадобится, я вас заблаговременно извещу. Всем спасибо за работу. Всем спасибо. Да. спасибо. До свидания. До свидания.